Точнее площадку микромани, маленькие денежки. Итак, вход на эту площадку составляет всего 500 рублей. Сейчас мы с вами порисуем, как все это будет работать. Начну с того, что мы работаем с такими удобными платежными системами Сбербанк, Perfect и Power. Итак, вход у нас открыт в любой стол. То есть вы по собственному желанию можете здесь начать движение с любого стола. Но давайте я буду вам рассказывать маркетинг именно с первого, с 500 рублей. Итак, вы вложили один раз 500 рублей, под вами два пустых места. Но ваша первая линия, на без ограничений, вы можете вот сколько пригласить людей. А следующих партнеров вы будете уже расставлять вниз в вашу структуру, помогая вашим людям. Итак, как только у вас появилось два человека, вы автоматически перешли на второй стол. На второй стол у вас люди могут сразу входить на тысячу рублей, либо под вашими людьми также встают по два человечка, и они переходят следом за вами во второй стол. Как только встанет первый человек, тысяча идет накопление, а со второго вашего партнера вы уже получаете одну тысячу на баланс для вывода. С третьего человека вы переходите в третий стол, а на третьем столе, как только к вам приходит... Первый человек, это может человек сразу купить у вас третий стол, может перейти со второго стола, как только у ваших людей под ними закроется также три места. Итак, стал первый человек, лично у вас открывается вновь удвоитель. Это идет ваш реинвест и он ставит вашу структуру по вашей броне в удвоитель. А 1500 рублей переходит в основную программу Идеал М. Там очень хорошие маркетинг и очень хорошие деньги. Со второго человека вы уже получаете 2000 на баланс для вывода. С третьего 2000 на баланс для вывода. А у вас есть ваш клон. Вы имеете возможность приглашать до бесконечности, крутиться на этой площадке. И за каждый пройденный круг вы получаете 1004, то есть 5000 рублей. А сейчас мы с вами разберем немножко другую стратегию, потому что вход открыт вообще в любой стол, и вы сами можете определяться. Итак, давайте начнем с того, что вы можете купить себе а, сразу второй стол. Итак, вы оплатили один раз 1000 рублей, под вас стал первый человек, это накопление, а со второго сразу вы возвращаете 1000 рублей. С третьего вы автоматически переходите на третий стол. Как только к вам стал первый человек, это вы автоматически идете в первый стол и у вас открывается удвоитель полторы тысячи рублей уходит в основную программу ваши партнеры к вам также приходят на третий стол вы получаете уже 2000 рублей и 2000 рублей плюс под ваших людей только встают люди они идут следом за вами и в удвоитель и в основную программу. И таким образом вы здесь будете крутиться и зарабатывать тоже до бесконечности. Но можно пойти и другим путем. Можно ведь сразу купить себе здесь именно третий стол. Что же будет тогда происходить? Как только к вам сразу приходит человек, тоже на 2000 рублей, у вас открывается удвоитель, и вы переходите в основную программу «Идеал М». Только второй человек встает, вы сразу 100% возвращаете вложенные средства. А с третьего человека вы уже зарабатываете 2000 рублей. Как только под ваших партнеров встает плюс человек, также на первое место, он переходит к вам в удвоитель, и он же переходит к вам в основную программу. И таким образом второй человек встает вниз, ему 2000, следующие 2000. По-другому к вашему партнеру стал один человек. Он тоже переходит на ваш удвоитель, и это вы переходите уже во второй стол. И второй ваш партнер переходит тоже к вам в основную программу «Идеал М». А это у нас зарплатное место. То есть вы зарабатываете еще полторы тысячи рублей. И так вы крутитесь и зарабатываете на этой площадке до бесконечности. Плюс вы... Работаете также вот в основной программе, все ваши люди переходят, и вы начинаете зарабатывать и в микромане, и в основной программе тоже.